2 июня 2019 года. Сегодня руны Беркана и Наутиз Сегодня возможность наступить на любимые грабли особенно сильна. Энергия дня заставляет совершать некие такие легкомысленные поступки, велика возможность ошибок во всех сферах, поэтому сегодня будете повнимательнее не только на работе, но и дома, но ну и на улице тоже. То есть сегодня босоножки на высоких каблучках, девочки противопоказаны. И вообще старайтесь обеспечить себе такое пространство, в котором возможность совершить ошибку будет минимальна. Но даже те ошибки, которые вы, возможно, совершите сегодня, могут чему-то вас научить. Обдумайте ситуацию после того, как она произошла, и обязательно найдите в ней какой-то положительный момент. В отношениях. Сегодня в отношениях тех, у кого есть семья, может присутствовать некоторый элемент манипуляции, но мягонько, без сильного принуждения, потому что руна Беркана – это руна женской энергетики, гибкая и мягкая. Знакомства этого дня в будущем принесут какую-то пользу. Это касается тех, кто еще не создал своей семьи. А пока такие знакомства могут показаться либо несущественными, либо непонятными. А может быть какая-то женщина из вашего окружения попытается повлиять на вашу судьбу, познакомив вас с достойной партией, по ее мнению. Что касается финансов, то сегодня тоже э, велика вероятность совершить ошибку. И будет не совсем четкое и верное понимание ситуации Поэтому сегодняшний день не очень подходит для совершения крупных сделок И принятия важных решений в финансовой сфере Вообще сегодня, наверное, лучше сделать кому-нибудь э, какой-то Маленький, но приятный подарочек. И я вам гарантирую, что обязательно отдарятся и тоже вас порадуют. Создать такое пространство вот при таких энергиях будет, мне кажется, самым лучшим вариантом для этого дня. Встречаемся с вами в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Нажимайте на кнопочки и до встречи.